Меня спрашиваешь, что там нового в стиме и я тебе отвечаю, тут новые игрушки практически каждый день и вот еще одна новая игра, среда, а не в четверг у меня выходят на видео, а значит мы с тобой будем встречаться чаще. И сегодня мы поговорим о много бесплатной игре в стиме. Почему я еще именно от нем в так как все происходящее далее на экране привлечет только внимание, ребенка! Это игра Smashly Guns в игре. Очень ярко вырезаны персонажи, а также присутствует система прокачивания денег. Насколько эта игра донатная, я не стал смотреть. Я думаю, можно обойтись без этого что я отметил, это яркость героя. Да, если честно, мне и 35-летнему ребенку было интересно поиграть. Побить противника на рыбе и прочее. Управление героем очень удобно для мыши. И сегодня, что хотелось отметить, это онлайн. А значит, ребенок может поиграть Игра имеет очень положительные акцентик и увлекательные страдоевки. Сейчас мало игр где, игра красочная, РПГ, да еще онлайн. Но еще халява. Ты вот не знаешь, что творится на рынке игр, а я имею малость представления, порой отдать 9 тысяч, а ее играть просто невозможно. Очень мало разработчиков, которые делают годноту. Вспомни киберпанк. Дай им. Хочу вспомнить, что я эту игру, хоть мой компьютер и тянет ее? но вот как-то в первые минуты она меня не улыбнула. Эта игра Smash Legends, само название для за себя. Отлическая, веселая, красочная, лично она меня улыбнула. Музыка хорошо проработана, всё вкусно звучит. Так как игра привлекающая, красочная, она подходит и мальчикам, и девочкам. Дмитрий РТГ боёв и... Очень привлекательный ребенок от 8 лет и старше Поэтому я советую ее скачать уже прямо сейчас Она весит немного, поэтому подойдет для ноутбука Всего 1 гигабайт памяти В можно увлекательно поиграть И самому полноценный геймплей улыбнет тебя От танков и всяких подобных числах в плане развития игра ничему не учит, разве только если можно английский потянуть вся игра полностью на английском языке. Ну, почему же не плюс, так же что есть где можно поиграть с друзьями. А что нам еще надо? Конечно ты скажешь мы ну, себе там убийство. А ты вспомнишь себя, как ты убегал со школы поиграть в немерную. В общем, подписывайся на канал, ставь лайк, если игра как-то улыбнулась. Или помогла найти игру для твоего чада. Ты знаешь, что делать и как это делать. У микрофона был Вадим Картал, и это игровой канал Картавы Компани. Пока.